Всем привет! Сегодня с вами я, Игорь Ингвас, и это первый выпуск, специально сделанный для канала Варту. В данной серии видео я постараюсь показать вам, как можно уничтожить наземную технику, а точнее танки, с пулеметов 12,7 мм. Я сразу прошу прощения у зрителей за первый выпуск, он будет довольно куцей. В связи с тем, что наш самолет-оператор просто не смог уничтожить ни разу наземную технику, но при этом он постоянно получал помощь за ее уничтожение. Как вы можете видеть, первой целью стали танки «Шерман» в модификации М4А3. Для их уничтожения нужно стрелять в командирскую башенку, которая отчетливо выпирает из башни. Как вы могли заметить, первый выпуск посвящен карте «Операции Ордены», а для каждого последующего ролика мы также будем выбирать одну карту, на которой есть большое количество танков. Собственно, теперь мы перейдем к самому простому танку для уничтожения. Это тяжелый танк Королевский Тигр. Как и Шерману, ему нужно стрелять в командирскую башенку, но здесь все будет довольно просто. Если вам высветилось попадание, знайте, что вы стреляете туда, куда нужно. Идеальным вариантом будет сбросить скорость перед заходом на цель. Естественно, падать где-то под углом 15 градусов. И тогда вы точно сможете уничтожить один танк с одного захода. Если вы посмотрели это видео и хотите потренироваться, то, ребят, обязательно начинайте с тигров. Они практически не пересекают лес, едут стройной колонной, в отличие от шерманов, которые уничтожить довольно тяжело, потому что они постоянно пересекают лесной массив. Как вы могли видеть, оператор в первом заходе решил зайти сбоку. Естественно, попасть оттуда довольно сложно, в командирскую башенку и в крышу танка. Поэтому его заход и не увенчался успехом. Как вы могли заметить, у нас стоят довольно упрощенные настройки. Мы летаем в режиме исторических боев, но при этом поставили себе неограниченное топливо и неограниченный боезапас. Связано это в первую очередь с тем, чтобы исключить любые форс-мажорные обстоятельства. Такие как поводание ПВО и утечка топлива. А также пара небольших советов. В первую очередь стоит наполнять ленту только бронебойными снарядами. И чем больше у вас пулеметов, тем лучше для вас. Так как высокая плотность огня, естественно, снижает вероятность вашей ошибки. Вы могли заметить, что мы уничтожаем только шерманы и королевские тигры, в то время как с другой стороны подходит колонна тигров. С тиграми у нас возникла большая проблема, потому что попадание по нему прошло всего лишь раз, а повторить его просто не удалось. И напоследок, ребят, в следующем ролике вас ждет операция Британия, в котором будет показано уничтожение Матильд и Панцеров Третьих.